Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России". Сегодня в студии Данила Константинов, а в эфире у нас журналист, публицист, социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вчера Путин и Лукашенко подписали так называемый интеграционный декрет союзного государства, включающий в себя 28 союзных интеграционных программ, новую совместную оборонную доктрину и э, некий, некую концепцию миграционной политики союзного государства. А мероприятие это прошло с точки зрения российской и белорусской оппозиции достаточно малозаметно. Но, на мой взгляд, событие важное. Как вы думаете, что мы видим сейчас? Это какая-то ползучая аннексия Беларуси? Думаю, что нет. Думаю, что... Ну, Во-первых, надо точки надо расставить. Там вот весь этот блок который э, в 1999 году был запланирован, потому что вся эта история союзного государства, она началась э, еще при Ельцине, э, значит, когда было сказано, что вот все у нас союзное государство, и там предусматривался э, большой э, политический блок, а именно создание э, некоторых наднациональных, э, надгосударственных структур э, власти. Э, вот ничего этого нет. Потому что на самом деле потеря суверенитета ну, в той или иной степени или э, э, так сказать, разделение суверенитета, оно начинается именно тогда. То есть, э, ну, во всяком случае, на сегодняшний момент вот это союзное государство, так называемое, его надо ставить в кавычки, оно не дошло даже близко до уровня Евросоюза. Даже близко не дошло. Э, поэтому э, никакого поглощения Беларуси, России пока нет. Ну, я думаю, что при Лукашенко его не будет. Значит, речь идет о, так сказать, некоторой экономической интеграции, речь идет о совместных. То есть, короче говоря, если коротко, Путин с Лукашенко договорились, что они будут, если что, вместе воевать. Это первое. То есть, это военный союз. Второе. Они будут вместе вырабатывать политику по отношению к мигрантам. То есть, вот то, что происходит сейчас на границе с Польшей и с другими сопредельными с Беларусью странами, это все, так сказать, будет делаться теперь совместно. Ну, и, естественно, военный союз. Это прежде всего против Украины и против, против НАТО. Это тоже достаточно очевидно. То есть, Украина уже появляется очевидный совершенно еще Северный фронт. Ну, и есть еще некоторые хотелки... Значит, Александр Григорьевич, в частности, он очень, очень хотел создать единый медиа-холдинг, потому что ему очень не нравится то, что некоторые средства массовой информации российские делают по отношению. Ну, все хорошо, мы знаем, что произошло с филиалом Комсомолки, что произошло с Регнумом. То есть даже такие пророссийские оголтелы, пророссийские СМИ Лукашенко не нравятся. Ну и, в общем, вот это вот желание создать... Ну, пока у него есть актив в виде, полный стопроцентный актив в виде Маргариты Симонен. Это его человек, это человек, который обслуживает, то есть она слуга двух господ, она работает и на Путина, и на Лукашенко. Это заметно. Все остальные, так сказать, ну, все-таки так, на самом деле, вляпаться в, руку, в Лукашенко сегодня не очень хочет. Ни первый канал, Константин Эрс, ни... ВГТРК, Добродеев. То есть, там есть все-таки какая-то дистанция. Лукашенко хочет эту дистанцию ликвидировать. Пока у него, видимо, не получается. Пока будет, как выражаясь языком Лукашенко, будет раскладывать деньги по разным тарелкам. Но ну, а все остальное, экономическая интеграция, это все, да, безусловно, у Беларуси сегодня нет самостоятельных, ну, в значительной степени нет самостоятельных ресурсов экономических после того как что он натворил вот, со своей ну, вообще в целом со своей страной так что я думаю что никакой потери суверенитета нет есть на самом деле якорь который очередной раз путин бросил тонущем лукашенко подписывая декрет лукашенко произведет странную фразу но ну, отвечать будем вместе что это значит за что перед кем и как он собирается отвечать ну, я думаю, что Лукашенко ни за что, ни перед кем и никак отвечать не собирается. Именно для этого он себе, так сказать, в подельнике выбирает Путина, с которого спросить немножко сложнее. То есть, с Лукашенко спросить не так уж сложно. Потому что, в общем, не очень большая страна. Страна без ядерного оружия. И, в принципе, ну, теоретически можно себе представить международный трибунал по Лукашенко. Это, это можно. То есть так же, как это было сделано там по целому ряду руководителей стран, это, это можно, это возможная вещь. А представить себе международный трибунал по Путину, мы с вами, у меня с, на форуме Свободной России висит незавершенный проект ⁇ «Международный общественный трибунал ⁇ Вот это реально. Я надеюсь, что мы его реализуем. А вот представить себе реальный трибунал, в котором бы принимали участие, так сказать, международные организации и, так сказать, правительственные организации каких-то стран по отношению к Путину, который обладает ядерной заточкой, невозможно совсем. И вот здесь задача заключается в том, чтобы сказать, все, мы сиамские близнецы, так сказать, и весь спрос не только с меня, то есть за те преступления, которые он творит. В Беларуси, а там действительно преступления, которые явно уже тянут на, тянут на международный трибунал. За это вот давайте спрашивать с, с, с меня и вот со старшего брата. То есть это попытка, так сказать, защититься от возможных преследований. В ходе этой видеоконференции, на которой не подписывали декрет об интеграции, Лукашенко много говорил о Крыме. Он передавал привет крымчанам, желал им держаться, говорил, что белорусы их поддерживают и жаловался на то, что Путин не пригласил его в Крым. Что это такое за риторика? Он готовится признать Крым российским? Ну, здесь вообще вопрос, конечно, неопределенности некоторые, Потому что, действительно, ну, на сегодняшний момент ни одна страна не признала... Ну, из тех стран, о которых стоит упоминать, как о самостоятельных независимых государствах, не признала Крым российским. Если это произойдет, то Беларусь будет первой. Лукашенко пока держит. Это, это такой козырь, который, я думаю, что Лукашенко будет держать до последнего. Учитывая то, что... ну при всем отвращении к этому персонажу нельзя не признать, что политик он матерый и достаточно опытный. И он прекрасно понимает, что такие козыри надо выбрасывать вот в случае... То есть, это тот, тот самый балласт, который надо выбрасывать с воздушного шара, когда уже совсем вот земля близко, скорость уже почти равно ускорение, почти равно свободному падению. Вот только-только сейчас налетим на скалы. И я думаю, что это будет не сейчас. Я думаю, что Крым, он признает... Но он постоянно... Ну, Лукашенко, это же, это же, так сказать, вот это дремущее сознание, которое так сказать, проявляется в огромном количестве самых разных реплик. Это обида, что, что в Крым не позвал, это и постоянные какие-то э, шпильки в адрес Путина. То есть это на самом деле такое, э, такой сумбур э, в речи испускания, который э, скрывает очень, э, пытается скрыть реальные какие-то замыслы. Я думаю, что э, Лукашенко Крым в определенное время, э, когда-то, может быть, признает, но не сейчас. Это он должен это разменять на что-то более существенное. Недавно мы говорили с политологом Александром Морозовым у нас на канале, и он высказал свою озабоченность тем фактом, что он провел аналогию между теперешним моментом и 2014 годом. и сказал, что тогда Путин решился на аннексию Крыма на фоне пика накоплений валютных резервов страны, и сейчас еще один такой пик и э, может показаться, что Путин способен решиться на еще одну внешнеполитическую авантюру. И он как раз говорил, что есть несколько направлений возможных. Это страны Балтии, это э, Беларусь и это снова Украина. Как вы думаете, такой риск сейчас существует? Ну, знаете, я очень не, не очень люблю вступать в заочные споры. В данном случае это не спор с Морозовым, потому что я, честно говоря, просто не видел этого, этого его интервью, этого его сообщения. Но э, я не вижу здесь никаких аналогий. Вот просто ровно никаких аналогий, потому что, ну, это примерно то же самое, что сказать, что вот тогда-то была такая-то погода, и, значит, Путин напал. Вот сейчас тоже такая погода, и Путин нападет. Связи между этими двумя... Обстоятельствами я не вижу ровно никакой, потому что ситуация 2014 года и ситуация вот сегодняшняя, она кардинально различается, потому что тогда действительно Украина была, ну, можно сказать, там, в состоянии... Ну, нельзя сказать, конечно, она была без, в состоянии беспамятства, но, во всяком случае, она была очень погружена в свои внутренние проблемы. Фактически, на самом деле, тогда была... Дезорганизована армия, силовые структуры были просто все пронизаны российской агентурой, просто все пронизаны. Все, все люди, которые бывали в Украине в этот период, и мы с вами это знаем хорошо, прекрасно понимали, что на самом деле вот эта интеграция силовых, правоохранительных, спецслужб значит, России и Украины, она была такая, что в общем... Ну, фактически, российские силовики хозяйничали на территории Украины полностью. Ну, и армия была в состоянии небоеспособным. Сегодня ситуация совершенно другая. Сегодня Украина есть армия. Сегодня у Украины есть прививка против вот этого российского вмешательства. И я не вижу ни малейших признаков, причин того, что будет какая-то военная агрессия. Значит, понятно, что ну, все военные эксперты в один голос говорят, что, конечно, если вдруг случится большая война, то, конечно, российская армия обладает неизмеримо большим и финансовым и чисто военным потенциалом. Это очевидно. Но большая война ⁇ это другая совсем история. И Путин на эту войну, конечно, не пойдет, потому что, ну, по очень простой причине, потому что то количество гробов, грузов 200, которые придет в этом случае в Россию, оно значительно превысит болевой порог российского общества. Это тоже совершенно очевидно. Потому что россиянам абсолютно наплевать, когда Путин, ну, так устроено российское общественное сознание, о причинах этого можно отдельно говорить, но россиянам действительно совершенно наплевать в целом, за исключением некоторого количества людей, наплевать на то, что Путин там устраивает геноцид в Сирии, на то, что Путин убивает там 15 тысяч человек в Украине, но если грузы 200 пойдут в Россию в массовом количестве, то на это будет не наплевать. Свидетельством этого является то, Массовое неприятие вакцинации, которое сегодня существует в России, то есть до тех пор, пока Путин там устраивает черти что где-то и там сажает политзеков и так далее, это все, пожалуйста, сколько угодно. Развлекайся, значит, Владимир Владимирович, мы тебе даже можем лениво поаплодировать. Но если речь заходит до того, чтобы в свой родной, единственный, богом данный, организм что-то пускать, нет, не будет. И точно так же будет реакция на грузы 200, если они пойдут в достаточном количестве. Поэтому этого не будет. Будут провокации, будут по-прежнему устраивать какие-то стычки, будут по-прежнему убивать украинцев. Путин от этого не откажется. Во войну, военную агрессию... Но в каком-то даже локальном масштабе Путин предпримет в том случае, если ему удастся устроить какую-то заварушку внутри Украины. Поскольку это не получается, и последние события, вот, связанные с Медведчуком, были окончательно, то есть, ну, не окончательно, но, по крайней мере, в значительной степени, вот эти иллюзии, что можно в Украине устраивать какую-то заварушку, можно в Украине создать какую-то мощную пророссийскую оппозицию, этому был положен предел. И не случайно именно поэтому вот была истерика, именно поэтому появилась там эта безумная статья Медведева, именно поэтому был определенный всплеск истерики в российской антиукраинской в российском телевизоре. То есть, это была пощечина. Личная пощечина Путину. Путину но э, вот какого-то серьезного военного ответа я, честно говоря, сейчас не вижу, просто исходя из э, ситуации, так сказать, внутри, Укра... внутри России и внутри Украины. Я не думаю, что это возможно. Я думаю, что, да, будут какая... будет какое-то потрясание оружием, будет какое-то движение войск так сказать, на границу Украины. Ну, вот, э, смотрите, э, очередная пощечина была с этим Байрактаром, который э, обидел российскую гаубицу. Ну, и что? Где ответ? Вот, казалось бы, удобный же, удобный же повод. Хотя он, конечно, абсолютно ничтожный, так сказать. Одна какая-то пушка там чуть-чуть э, пострадала. Там, я не знаю, насколько. Вот, э, никого даже не убили. Но э, вот реально на это ответа нет никакого. Хотя истерика в телевизоре, я смотрю российские телеканалы, и истерика была огромная, там все уже были призывы, но сколько можно терпеть, э, что там они творят, обидели нашу гаубицу, надо уничтожить всех. Ничего, ни, никто, ничего, никто, э, так сказать, пальцем не, не пошевелил Поэтому я думаю, что такой угрозы, скорее всего, не существует. Возвращаясь на российскую внутриполитическую почву, хочется вспомнить об Алексее Навальном, который уже довольно давно находится в заключении. И вчера появилась информация о том, как он именно сидит в своей колонии. И речь идет о рассказах двух бывших заключенных этой колонии, которые рассказывали об издевательствах, которым подвергается Алексей Навальный. И вот возникает сразу же вопрос, как вы думаете, откуда вообще исходит команда или, скажем так, идея этих издевательств? Это действительно приказ самого верха или это какая-то самодеятельность внизу? Вы знаете, у меня здесь нет, нет ни малейших сомнений. Вот Естественно, у меня нет, вот, так сказать, какой-то камеры наблюдения. Из кабинета Путина или с места, где они проводят заседания Совета Безопасности, но у меня нет ни малейших сомнений, что вот, обсуждение того: надо ли не надо подложить значит, значит, обиженного там, извиняюсь, за выражение петуха к Навальному на соседнюю койку, для того, чтобы он там и заставил, и и проинструктировать его, чтобы он занимался анонизмом, надо или и не надо, так сказать, устроить провокацию с туберкулезником, который туда посадил, надо ли не надо жарить колбасу, чтобы Навальному было тяжелее проводить голодовку. Вот у меня нет ни малейших сомнений в том, что это исходит из самого верха. Кто конкретно придумал каждую из этих вот значит, спецопераций, выдающихся, ну, я думаю, что все-таки отлично Путин. Ну, может быть, Патрушев, но, не знаю, может быть, еще кто-то из членов Совета Безопасности. Я лично ни с кем из них не знаком, поэтому... Но это, это окно во внутренний мир Путина, безусловно, потому что кроме Путина никто это санкционировать не, не мог. Ну и то наше вот общее знакомство заочное с Владимиром Владимировичем показывает, что действительно он очень даже... Вот эти его мочить в сортире и так далее. То есть, у него вот эти вот э, фантазии на таком вот э, э, фекально-половом э, уровне, они очень для него характерны. Это он лично это придумывал. Но э, почему я сто процентов уверен в том, что это не руководство ФСИН, уж тем более не администрация колонии. Э, ну Совершенно очевидно, что э, значит, э, Навальный это личный узник Путина. И понятно, что все это делается для того, чтобы там, скорее всего, снимается какой-то очередной фильм НТВ. И все эти провокации для того, чтобы сделать, заснять какие-то видео, где Навальный там что-то отвечает, кому-то, кому так сказать, может быть, кого-то ударит в ответ на... Ну, просто когда на протяжении э, вот уже длительного времени за тобой все время ходят, устраивают, подкладывают тебе вот это все... Там, в туалет за ним постоянно ходят, значит, то, в общем, ну, может сорваться. Пока вроде бы не сорвался. И, а, но им важно, чтобы вот момент этого срыва зафиксировать на пленку, сделать фильм, чтобы все увидели: смотрите, вот ваш. Вот ваш Мандела, вот ваш новый Сахаров, посмотрите на него, как он себя ведет, оказывается, вот вы думали, что он такой, оказался он другой. Поэтому я думаю, что это личное изобретение Владимира Владимировича Путина, все эти сцены, это окно в его внутренний мир, внутренний мир Владимира Путина, это его фантазии. Просто сложно себе представить всерьез заседание Совета Безопасности или какой-то более узкой компании с участием Путина, на которой они сидят и вдумчиво размышляют о том, как бы подложить опущенного, так сказать, на соседнюю с Навальным шконку или что-то подобное. Вот Мне даже сложно вообще, представить такое. Ну, вы так же, как и я, не знакомы, видимо, с Путиным. <coughs> вот, ну, не знаю, я в этом случае его никогда, кроме как по телевизору, не видел, но я думаю, что это представить себе очень легко, потому что вот, я, естественно, как и подавляющее большинство советских, советских граждан, российских граждан, был знаком с некоторым количеством сотрудников КГБ и ФСБ, и я могу сказать, что, в принципе, подобного рода фантазии у них присутствуют. Да, вот у них есть такие фантазии, так сказать, и э, у, вот какие-то вербальные проявления Путина, еще раз говорю, давайте вспомним, вот все эти вербальные проявления Путина, начиная там смочить в сортире и так далее, э, там обрезать так коротко, чтобы ничего не выросло и так далее, э, то есть это все на самом деле внутренний мир Путина. Я не думаю, что... Вот все его анекдоты про бабушку с дедушкой и так далее. Это он. Это он. Знакомьтесь. Это то, есть, он. то есть, это не пиарщики, да? Нет, нет. Ну, какие там пиарщики? Какие? Не, не доп... Нет, ну, пиарщики могут... Я не знаю, какие там пиарщики будут допущены до таких важнейших стратегических решений, как подкладывание петуха на соседнюю шконку с Навальным. Это серьезная, серьезная политика с их точки зрения. Они так понимают политику. Они так ее видят. Вообще сама идея отравить новичком Навального и потом там застирывать его трусы, особое внимание обращая на гольфик, это вот это, это Путин, это, это его стиль, это, это все их внутренний мир, который вдруг внезапно нам просто вот постепенно по чуть-чуть открывается. Продолжая тему Навального, хочется спросить вас о той публикации Аркадия Бобченко, последней, которую он в очередной раз посвятил Алексею Навальному, это уже для него стала традиция, вы выступили с достаточно жесткой критикой позиции Бабченко. Могли бы вы повторить основные тезисы этой позиции у нас в эфире, хотя бы вкратце? Вы знаете, я с некоторых пор вообще перестал реагировать на то, что пишет Аркадий Бабченко. Ну, прежде всего, после его знаменитой вот этой реплики Гарри Гарри Яснов в связи с сожженными, заживо там задушенными заживо детьми, значит в этой зимней вишне. Но вот в этот раз меня побудило дать какой-то комментарий именно то, что, кстати говоря, именно то, что вот на очередном форуме Свободной России было анонсировано было Присутствие Бабченко и Муждабаева в качестве основных спикеров. Ну, одних одним из основных спикеров. Мне кажется, это важно. Ну, основные идеи, которые Бабченко изложил, там было два, два таких памфлета. Ну, Бабченко, как и Путин, не называет Навального по имени. Это очень характерно. И далее Бабченко начинает проводить аналогии между фашистским судьей Моргеном, который занимался коррупцией в рейхе, и Навальным, который занимается коррупцией в российском рейхе. Ну, аналогия так себе, потому что, ну вот Гитлер, например, любил собак, любил животных, я тоже люблю собак и животных, это не значит, что я Гитлер. Ну или по-бабушкиному, может быть, и значит. Ну, здесь много, много всего, на самом деле. Прежде всего, это, вот эта аналогия, она достаточно, я бы сказал, такая, обладает свойством бумеранга. Потому что Бабченко говорит о том, что вот этот судья Морген, он служил в войсках Гитлера. И, значит, ну хорошо, а кто служил, Навальный что, служил в войсках Путина? В войсках Путина, на самом деле, когда Путин был премьером и э, развлекался, значит, устраивая провокации агрессии в, во Второй Чеченской войне, вот в это время как раз Бабченко служил в войсках Путина. Поэтому вот тут как бы осторожнее с бумерангами. Второе, значит, вот это вот утверждение, что... Даже тот же самый фашистский судья Морген, которого, адвокатом которого я точно не хочу быть, но на самом деле утверждение, что от его расследований Рейх только укреплялся, это конечно бред полный, потому что этот судья Морген, при всем моем к нему отвращении, тем не менее, один уничтожил больше иссовских палачей, чем э, некоторое количество партизанских отрядов. Но и заявление о том, что на смену этим э, значит, уничтоженным палачам приходят другие, это примерно такое же утверждение, что зачем, уничтожать, зачем вообще уничтожать э, значит, соответственно, э, солдат э, фашистского рейха, когда на, на их смену могут прийти другие. Но самое главное, что, вообще, э, что из себя представляет вот эта вот публикация, э, бабченко это вот это вот, э, вот, это вот достаточно твердое убеждение что э, ну во первых нацизм откровенный нацизм вот это вот заявление о том что э, значит, у русских никогда не было э, не правозащитников или там было их очень мало начинается, начинает подсчитывать количество национальности в разных стратах и среди э, правозащитников там мало русских, значит, ну, Сахаров, Солженицын, видимо, не в счет. Значит, начинает подсчитывать количество русских среди писателей, при этом забывая почему-то там Льва Толстого, Чехова, Бунина и так далее, записывая абсолютно, человека, который считался абсолютно русским, там того, того же самого Достоевского, почему-то записал насильно в поляке. Достоевский бы, наверное, в гробу перевернулся, когда об этом услышал. Ну, там среди ученых он тоже начинает высчитывать, так сказать, русских, выясняет, что там русских практически не было, забывая о Менделееве, Павлове и так далее. Вот я категорически не хочу вступать на эту тропиночку, достаточно узенькую и достаточно мерзкую, попытка подсчета, национальности и мы знаем хорошо как это выглядит и есть достаточное количество таких вот антисемитов махровых которые очень любят считать количество евреев в правоохранительных органах там в репрессивных органах советской власти в правительстве и на этом основании делать вывод о преступности еврейского народа но примерно то же самое занимается бабченко то же самое вот точно так же ну, во-первых, врет на каждом славе, просто врет, а, потому что, так сказать, избирательно считает. А во-вторых, что не менее важно, сам этот подход, он, он нацистский, откровенно. И вот в целом, если оценивать то, что произошло с Бабченко за последнее время, это серьезная трансформация. Человек, конечно, очень талантливый, очень талантливый, литературно одаренный. Но в последнее время эта деградация происходит из-за того, ну вот, из того, что человек сделал основным содержанием своих публикаций ненависть. Ненависть, как сказал Бернаршоу, это месть труса за испытанный страх. И я очень с большим пониманием отношусь к... Людям, которые мигрировали, я прекрасно понимаю, что э, вот, угроза физического уничтожения, угроза тюрьмы, это вполне достаточный, и, да вообще обсуждать, э, кто куда уехал, это вещь достаточно бессмысленная, я бы сказал, неприличная, но э, Бабченко явно мстит э, за мстит за тот страх, который он испытал, потому что эмигрировал в Украину, потом, значит, э, там достаточно или э, недостаточные основания для того, чтобы эмигрировать, это не мне и не нужно этого обсуждать, потом эмигрировал из Украины, потом сменил еще несколько стран, и э, вот явно во всем этом прослеживается его месть э, тем, кто остался, месть тем, кто остается и продолжает бороться с путинским режимом внутри России за, свой, вот за, тот страх, за тот страх, который заставляет его бегать из страны в страну. Еще раз говорю, никаких проблем. Человек ищет, где лучше, где ему удобнее жить, это его полное право. Но поливать грязью всех... Причем, вот обратите внимание, за последнее время основной мишенью для Бабченко стал не Путин. Он перестал бороться с путинским режимом, он борется в основном с теми, кто внутри страны борется с этим режимом. Примерно такое, такая же трансформация произошла и с Явлинским. Ну, там явно по другим причинам, там мотивы и причинно следственной связи другие, но, к сожалению, Бабченко превратился из нашего товарища по борьбе с путинским режимом, Человеком, который в значительной степени работает, несомненно, без какой-то какой осознанности, без какой-то там продажности, но работает на укрепление путинского режима, поскольку он стреляет именно по в основном по тем, кто сопротивляется этому режиму. В частности, по Навальному мы видим, как здесь усилия Путина и усилия Бабченко совпадают. А вам мне кажется вообще не случайным то, что все больше людей оппозиционных взглядов все меньше борются с путинским режимом и все больше борются друг с другом с теми, кто борется с путинским режимом? Может быть в основе этого глубокое неверие уже в собственные силы и возможность разрушить этот режим? Вы знаете, я вообще, честно говоря, не вижу большой проблемы в том, что люди спорят друг с другом оппоненты путина ведь э, э, сторонники путина э, они кстати тоже спорят друг с другом там и причем с ненавистью там тоже бывают стычки вот недавно была произошла так сказать ожесточенная стычка между э, в эфире 60 минут между э, короченко и затулиным по поводу э, значит вот кавказского конфликта но э, там есть дисциплина там есть вертикаль и ну, в случае чего могут прикрикнуть и навести порядок. Шикнуть и сказать, все, прекратить свару, у нас есть главный враг, и давайте вперед, встроився. Mm -hmm. В оппозиции Путину такой дисциплины нет, и это нормально. Я считаю, что да, действительно какие-то споры внутренние, какие-то э э дискуссии, в том числе ожесточенные, имеют право на жизнь. Есть единственный вопрос, это соблюдение баланса. То есть всегда надо все-таки понимать и помнить, а кто у нас главный враг. Э, насчет того, что все должны объединиться в едином порыве, так сказать, против Путина, это утопия. Это утопия. Есть целый ряд э, людей, э, ну, скажем, э, господин Стрелков, Гиркин, он против Путина. Э, господин Квачков, он против Путина. Ну и что? И мы с ними должны объединяться. Я технически не представляю себе такой возможности. Я думаю, что э, это отдельный серьезный вопрос э, ширины и глубины антипутинского фронта. Вот ширина и глубина антипутинского фронта, кто является и в какой степени э, является союзником и противником, э, попутчиком и так далее. Это к вопросу, кстати, об умном голосовании. Это не праздный вопрос, это вопрос конкретной политики. Вот вопрос о том, чтобы блокироваться, например, если вдруг когда-то кто-то из нормальных людей попадет в парламент, блокироваться там, внутри парламента, с... Э, антипутинскими настроениями среди там, коммунистов и так далее. Это один вопрос. А другой вопрос – это помогать э, сталинистам э, попадать в Государственный Думу это, это вопрос конкретной политики. Поэтому я считаю, что вот эти вот дискуссии внутри э, антипутинского лагеря, они, в общем, не бесплодны. Ну и в завершении нашего эфира неизбежно возникает вопрос на фоне вот этих издевательств над Навальным на фоне грязней среди оппозиции, на фоне противостояния Путина и российского общества. Что можно сказать о празднике, который состоялся вчера? День народного единства 4 ноября. Ну, значит, понимаете, здесь, с одной стороны, это действительно такой политический проект. Нужно было в свое время вытеснить, значит, День октябрьского переворота потому что его постоянно приватизируют, так сказать, и капитализируются на этом коммунисты понятно, цель была ну, подыскали наиболее близкую дату причем день, в который ничего в истории там в 1612 году в этот день ничего существенного не происходило это все достаточно смешно и достаточно много об этом говорили, но если день значит, октябрьского переворота использовали коммунисты то, естественно, день, когда якобы прогнали поляков из Кремля, ну, вернее, не совсем поляков, там, в общем, поляков было меньшинство, но, тем не менее, войска, гарнизон Речи Посполитой. Но этот день, естественно, стали использовать националисты. И возник русский марш. И вот здесь вот путинский режим встал в раскоряку. Потому что, вот, э, так сказать, как относиться к русскому маршу и к националистам, которые, э, естественно, восприняли этот день как свой, по понятным причинам, э, было непонятно. Ну, вот стали запрещать русские марши. В результате, конечно, это все э, вообще э, по тому, что страна празднует, можно судить о самой стране. И причем вот в значительной степени все российские праздники, они достаточно бессмысленны, кроме Нового года, потому что 9 мая превратилась в победобесие и стала антипраздником, значит, там день значит независимости России непонятно от кого независимость, поэтому непонятно, что празднуем. Вот этот вот день народного единства, это издевательство, потому что какое народное единство сейчас в России, это тоже смешно. Причем вот праздники советские, те же самые, они были понятны, потому что они органично, они просто как влитые сидели на в Советском Союзе, с его идеологией, там было понятно, что вот есть мифология советская, которая, в которой действительно вот гражданская религия существует, и существует этот замечательный праздник Великого Октября. Все было понятно. То же самое было понятно, когда нацисты празднуют день рождения Гитлера, было понятно, когда они празднуют пивной путь и так далее. Да, это вот такая вот сатанинская религия, но тем не менее она органична. Что празднует Россия, непонятно. Не случайно абсолютное большинство россиян, не собирается ничего праздновать, не собиралось, вернее, ничего праздновать 4 ноября, не, ничего, не собирается ничего праздновать, так сказать, вот во всех остальных случаях, когда государственные вроде как праздники объявляются путинской власти, Это в значительной степени характеризует путинский режим как очень своеобразную разновидность фашистского режима, который не имеет идеологии, не имеет образа будущего, и поэтому обладает некоторым набором бессмысленностей. Вот эта внутренняя пустота путинского режима, она является его особенностью. Спасибо большое. Будем надеяться, что эта внутренняя пустота и бессмысленность путинского режима породит в скорейшем будущем исчезновение этого режима. Ну, а с вами были Игорь Яковенко и Даниил Константинов на канале Форума Свободной России. До новых встреч!